здравствуйте друзья сегодня я вам хочу показать мой новый цветочный подоконник и также рассказать что же случилось с моими цветами о которых я рассказывала ранее вот такой у меня сегодня цветочный подоконник Вот несколько всего растений не так уж много как вы помните я разводила орхидеи очень большая коллекция фиалок у меня была и где же она Настала 24 февраля 2022 года, и началась война. В первый же день войны высадились оккупанты под Гастомелем. Я живу в 4 километрах от Гастомеля, от Гастомельского аэропорта, аэродрома, вернее, в Ирпене. И для нас тоже началось неспокойное время все уезжали из оккупации, но, к сожалению, моя мама, она очень плохо ходит, и еще и не хотела уезжать. Эти разрывы мин, снарядов очень победили наш дом. Мы месяц прожили без света, воды, тепла и газа. И, наконец-то, уехали из своего родного дома. Коллекция фиалок, дендробиумы. И другие растения остались дома. А мы уехали. Но только через полтора месяца мои родные смогли попасть к нам в квартиру. И до этого времени вся коллекция не поливалась, не освещалась. Конечно, из нее остались совершенно единицы, единичные фиалки. И все. Сейчас мы в безопасности живем у родных подоконничек у моей дочери здесь некоторые цветы посадила уже я вот что у меня здесь растет собирала конечно коллекцию таких растений которые не требуют большого ухода это как вы видите суккуленты, вот виды алои кактус вот. Бегония и несколько. Вот таких вот, как в детстве говорили, калачиков. Бегония. Вот такие растения. Сейчас на моем подоконнике Ой. ехали. Не пострадали, вывезли даже животных. Вот моя помощница, которая с рук не слезает. Любительница сидеть на руках. Вот такая у меня помощница. Второй котик гуляет. Выращивание. Я расскажу в следующих своих видео. Всем мира и добра. До новых встреч.